Запретной зоной слезы Голубей полет Это мы с тобой Прощаемся навечно Только ты живи, прошу я Как-то вот. Жизнь лихая, Престратечно, что готов сегодня лето, пальцы хватит за бой. без меня, родишь ты сыном этим летом, так уж вышла по судьбе моей такой лихой. Может, сын Меня помянет Тоже где-то Ну, не надо Только плакать Тут при всех Прошу тебя Подари Свою ты гордость На мгновение, Сохрани только память, но ну, я душу любя буду рядом, ну видите, ручком жду ну не надо только плакать, тут и сердце прошу тебя погарить. Свою ты гордость На мгновенье сохранил Ты только память Но я Душу любя Буду рядом Ветерочком На в Чего Дороже память я не прошу Ну а сердце женского Не закрываю Перед Богом я отвечу Все свое ношу Ну а ты уж помолись И тяжестью все отдай за предкой уже вечность Отворила дверь. И когда-то мы, конечно, Будем рядом. И сына сбереги, И счастье ты свое поверь. Грусть свою не отдавай. Жизнь Ну не надо только плакать дух при всех, прошу тебя, Подарим Свою ты гордость на мгновение Сохранил ты только память Душу любя, буду рядом и серочкам духове. Ну не надо только плакать. Тут присед, прошу тебя, подари свою ты гордость обнови. И только память моя, ну, а душу любя, буду рядом, ведь ирочками